Непослушные малыши и другие сказки. Книга из серии Волшебная шкатулка сказок. В этой книжке ребенок сможет послушать сказки про малышей, а также ответить на вопросы и послушать веселую песенку. При открытии книжка автоматически начинает воспроизведение. «Если бы у лисы!» – захныкал заяц. «Приспокол!» «Давай ответим на вопросы и разгадаем загадки. Для ответа нажми на кнопочку нужного цвета. Кого заяц назвал колобками-поухими?» «Верно, зайчата!» «Кто назвал своих детишек?» Непослушные малыши, сидел и пошагали медведь зайцем дальше.